На данный момент пожар ликвидирован, никто не пострадал. Также пожалуйста, заключалась в том, что здание имеет особенности конструктивных элементов, второй свет, и происходило обрушение со второго света в деревянных конструкциях остекления.